Такой обряд существует, выполнять его очень несложно. Как быстро помириться с человеком? Раз. Как помирить между собой детей? Два. Как примирить между собой человека, который обижается, с человеком, на которого он обижается. Как сделать так, чтобы они даже на расстоянии начали друг друга любить, помирились, начали друг другу хорошо относиться и так далее. Конечно, это все существует. Есть такой обряд, я о нем уже многократно говорил во время проведения своих вебинаров, тем не менее, вы не хотите его запомнить. Давайте еще раз сегодня его скажу. Вот смотрите, перед тем, как человек, или слушайте, перед тем, как человек, допустим, приходит домой и знает, что дома его ждут с напряжением и возмущением, и, возможно, должен сформироваться и проявиться скандал, как он может магически повлиять на то, чтобы этого скандала не было? Я могу вам сегодня еще раз это сказать. Он должен представить, будто он заходит в квартиру и обнимается очень крепко с теми людьми, которые дома находятся. При этом он представляет, будто они прижимаются лицом или очень крепко его обнимают или даже целуют. И после этого звонить тут же и тут же будет примирение. Также необходимо и всех нелюбящих друг друга, людей, примерять между собой. Я представляю одного человека, который ругается, допустим, дочь, и э, отца, который ругается на дочь. И после этого я представляю, как они подходят медленно друг другу и обнимают друг друга очень крепко. Не нужно представлять, будто они друг другу что-то говорят, как это необходимо делать. Раз, представили, будто они встали. Два, представили, будто они обнимаются. Три, забыли об этом. И сделать вот таких, я их назову, Подходов, 3 или 4 или 5 это и называется а, метод обнимашек вот таким образом обнимаясь можно научиться эзотерически влиять на тех, кто к вам плохо относится. Допустим, у вас есть человек, который должен подписать какой-то документ, вы представляете, будто вы с этим человеком встречаетесь и крепко обнимаетесь, после чего входите к этому человеку, он подписывает ваши документы или идет на просьбу, которая должна быть. То есть если вы хотите ориентировать мир на то, чтобы мир хорошо к вам относился, необходимо представлять того человека, который плохо к вам относится, как человека, который искренне вас обнимает и прижимает к себе. Вот так. Очень удобно это делать, очень рекомендую.